Здравствуйте, с вами фирма Барт и я, менеджер по продажам Сергей Каначки. В этом обзоре я расскажу вам о фасадной системе fvr 84 выпускаемой нашей компанией. Начну с панелей. Изготавливаются они из стали или алюминия. Ширина панели 84 мм, а ее высота 15 мм. Панели могут быть окрашены в любой цвет из коллекции RAL или имитировать дерево. Для фасадной системы FVR-84 существует три типа стрингера. Первый тип FVR-84N закрытого типа. На нем панели, чередуясь между собой разными сторонами, образуют волнообразный вид. На этом стрингере предпочтительная система монтажа вертикальная. Второй и третий тип стрингера FVR-84S и SV. Они предназначены для фасадной системы желюзийного типа с разным уровнем открытия. На стрингере S угол наклона составляет 10 градусов, а на стрингере SV 17 градусов. В фасадной системе FVR-84 можно заказать дополнительные элементы – внешние и внутренние угловые профили, а также торцевые профили. Они выполнены из стали и также могут быть окрашены в любой цвет из коллекции RAU или имитировать имитированных. Система FVR-84 относится к классу вентилируемых фасадов. При заказе важно это учитывать, так как нужно соблюдать технологии монтажа и утепления, необходимые при использовании данной системы. Более подробно ознакомиться с инструкцией по монтажу фасадной системы FVR-84 вы сможете на нашем сайте www.bart.su В конце нашего обзора хочется добавить